Пестреют в сполохе осеннего костра. Ярчайшая пора в России, свежа земля. И аромат ее всесилен. Он влажный, мягкий, погружающий в объятия сладчайшей силы. Уж год прошел, и урожай его всяк соберет в моей России.